Я прекрасное создание Вселенной, очаровательное, милое, нежное, обворожительное создание Вселенной. Я дарю свою улыбку прохожим. Моя любовь согревает сердца людей, делает мир добрее, отзывчивее, счастливее. Я дарю радость и счастье этому миру каждому его созданию. Моя позитивная энергия бодрит, дает сил, вдохновляет людей на добрые дела. Я ангел, спустившийся с небес, чтобы помогать другим обретать крылья.